Всем привет, ребят! С вами Антон Ларин. Сегодня у нас новая подборка детских средств передвижения. Будет правда интересно. Здесь будут как и современные, так и ретро-машины. Будут невероятно проработанные модели, ничем не отличающиеся от оригинала, так и совсем кастомные машины. Ну а перед просмотром обязательно жмите большой палец вверх и подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. А также жмите в колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а кто досмотрит до конца, сможет поучаствовать в конкурсе на 1000 рублей. Теперь погнали! Помните эти прикольные фуры из различных игр или фильмов? Именно такую и создали одни ребята, только не полномасштабный, а детский вариант. От одного внешнего вида у меня, честно говоря, идут мурашки. Очень красиво смотрится эта огненная раскраска на передней части. Сам кузов глянцево-черный, сзади имеется один длинный прицеп, на котором полно места для совершенно любых предметов. Машина клево звучит, а также может сигналить. Управляется достаточно просто. Конечно, из-за таких больших габаритов она не будет быстро ездить, но от нее этого ждать и не стоит. Она совсем по-другому доставляет удовольствие своему водителю. Этот большой прицеп сзади, колоритный внешний вид, удобное и плавное управление. В общем, думаю, вы поняли. На очереди у меня еще одна машина, которая меньше реальной ее модели. Если быть точнее, то автор этого проекта решил использовать детали старой Audi для создания из нее уменьшенной версии кабриолета. Салон внутри получился полностью настоящим, потому что здесь использовались уже готовые реальные детали. В целом, так можно сказать про все части машины, за исключением ее крыши. Поскольку это, как я уже сказал, самодельный кабриолет, у нее очень даже правдоподобно достается крыша. Лично я бы вряд ли отличил ее от оригинала. Как по мне, ее вполне можно использовать как настоящий экземпляр для поездок за продуктами или по другим делам. Она очень маленькая, юркая, да и имеет все необходимые функции. Ну а на очереди поджидает Мустанг. Если бы я только мог передать вам свое восхищение именно от этого авто. Это настоящий гоночный монстр, который способен удивить не только умением развивать огромную скорость, но и предрасположенностью к дрифту. У него стандартная строгая форма капота Мустанга. Оформлен ярко-розовым цветом в стилистике Барби. Но скажу вам, что это вовсе не смотрится как девчачий автомобиль. Даже более того, розовый цвет придает особого шарма. Давайте рассмотрим характеристики. Как и у многих электромобилей, он имеет переднее расположение двигателя. Не суперчастая вещь, но довольно привычная. В него установлен одноцилиндровый четырехтактный двигатель, с воздушным охлаждением honda объемом 240 кубов для наилучшего распределения веса разработчики приварили опоры двигателя в передней части картинга не поверите но такое чудо было собрано всего за четыре дня карт рассчитан на участие в гонках я не мог не добавить в выпуск такого красивого представителя джипов. Это мини-версия, которая идентична своему большому варианту. Сделана она в раскрасе Милитари со звездой на капоте. Сзади имеется настоящее запасное колесо и место под канистру с бензином. Модель оснащена клаксоном, поворотниками и другими функциями, свойственными настоящим машинам. Также джип имеет и хорошую амортизацию, благодаря чему можно не бояться резких поворотов и различных кочек. Звук двигателя у него тоже довольно приятный, не слишком громкий и дерзкий, но в то в то же время и незаметный, в общем, подобрана золотая середина чтобы залезть в следующее средство передвижения, ребенку из ролика пришлось знатно постараться. Ведь оно ростом с него самого, но это лишь прибавляет шарму и крутости такому красивому мини-танку. Танк имеет темно-зеленый окрас, может ездить, и у него даже крутится башня. Выглядит со стороны это очень мощно, несмотря на малые относительно взрослых размеры. Также ребенок, находящийся внутри этой машины, может повоображать, что стреляет из пушек, заряжая те специальными патронами. Игрушка достаточно дельная и привлекательная, согласитесь. Ну а это уже рай для меня. Я, кажется, уже говорил вам, что просто обожаю винтажные тачки. И вот в мой выпуск попал необычный кабриолет от Бентли. Это вариант для детей. Наверняка они даже не понимают, насколько это круто. Сама машинка выглядит очень солидно. Она выполнена в темно-зеленом оттенке, имеет на своем кузове отличительный шестой номер и флаг Великобритании. Особого шарма, конечно, ей придают кожаные ремни на капоте, необычные колеса и способ управления. Здесь уже не получится просто нажать на кнопку или при помощи ключа завести мотор. Такой моделью приходится управлять вручную при помощи педалей. Но знаете, мне это кажется даже более интересным. В общем, тачка огонь, я надеюсь, что вы тоже оцените ее по достоинству. Кстати, расскажите в комментариях о своих впечатлениях. Уверен, нет такого человека, который не видел, либо никогда не слышал об американских желтых автобусах. Уменьшенную модель именно такого я и решил вам показать в своем ролике. Она крута тем, что, как и любой автобус, может вместить в себя ни одного человека. На передней части машины имеется американский флаг. Сделана она, само собой, в желтой расцветке. Имеется красивая дверца, которая используется для входа и выхода пассажиров. В целом, такой автобус выглядит достаточно колоритно и интересно. Лично я бы сам не отказался, предложим никто на таком прокатиться. Думаю, один. Дети уж тем более. Миниатюрное 57-е шевроле. Именно эту машину решили повторить одни парни. И как вы можете наблюдать, им это удалось. Вариант получился очень маленьким, но в то же время детализированным снаружи и продуманным с технической точки зрения. Внешне у машины сохранились все основные черты шевроле фары, линии корпуса, решетка радиатора, бампер, форма багажника и так далее. Работает эта шевроле, как и любая другая игрушечная машина. Но вот скорость она может развить значительно выше. Те же 50 километров вполне могут ей поддаться вы не найдете никаких декораций либо индикаторов Ты да честно говоря они ей особо не нужны она берет одним своим внешним видом специально для любителей раритетных тачек я добавил в этот выпуск красавца ягуар и тайп Это модель 1961 года которая получила свою первую реставрацию спустя 45 лет сейчас мы можем наблюдать миниатюрную копию которая уже обзавелась кожаным красным салоном Удивительно, но в этой модели удалось повторить все отличительные особенности Ягуар. Руль здесь имеет ту же форму и стилистику, однако выполнен из дерева. Водительская панель тоже была полностью скопирована, хотя и имеет некоторые отличия от оригинала. Самое главное, что создателям подобного экземпляра удалось добиться тех плавных линий и изящности Ягуар. А как вы относитесь к ретрокарам? Или все же предпочитаете современные машины? Поделитесь своим мнением в комментариях. Следующее средство передвижения даже не знаю, для кого было создано. Сперва, когда я увидел этот мини-мопед, я понимал, что это однозначно детский вариант. Но как только я посмотрел на парня, что уместился на нем и погнал со скоростью 35 км в час, тут-то меня и постигли сомнения. Мопед выполнен в красной расцветке. Сзади имеется красивая цифра 5, будто это спортивная модель и это ее номер на гонках. Клево проработаны турбины, а также мопед имеет приятный для ушей звук моторчика. Лично мне он очень понравился, и я бы с радостью хоть разок да прокатился на нем. Автор этого видео решил сильно не запариваться с построением совершенного нового каркаса машины, а просто взял и скопировал его с уже готового игрушечного варианта. Затем прицепил его к личной подвеске и получил вот такой крутой мустанк. Да, это не та легковая модель, которая могла прийти на ум моим зрителям. Здесь вышел какой-то похожий на грузовик вариант, однако он совсем не уступает первоначальной идее. На таком все еще можно шикарно гонять, слушать громкую музыку и удивлять прохожих. С музыкой, кстати, помогает многофункциональная встроенная магнитола и мощные динамики сзади. Клевый уличный вариант. Не всем людям заходят водные виды транспорта. Многим по душе всеми любимый и привычный внедорожник. Этот джип мне приглянулся своим внешним видом и тем, что был полностью кастомизирован одним лишь человеком. Его оснастили четырехтактным двигателем с объемом в 125 кубов, полуавтоматической трехступенчатой коробкой передачу реверсом, дисковыми тормозами и прочными шинами с широким протектором, а также яркими фарами с поворотниками. Кроме того, модель выдалась крайне вместительной. Она запросто перевезет одного пассажира и какой-нибудь дополнительный груз. В общем, такой машиной легко можно заменить настоящую при нужде в переездах на небольшую дистанцию, как, например, на даче. Следующую машину заценят все, кому за 25. Дело в том, что только такие люди могли застать ее на просторах своих улиц. Я сейчас говорю о победе. Одни мастера решили воссоздать модель ГАЗ-М20 в уменьшенном виде. Конечно, они не рассчитывали на полную автоматизацию машины и повседневное пользование ею, но как игрушечный мини-вариант – само то. И как мы сейчас с вами можем наблюдать, у них это шикарно получилось. Машину оснастили красивой подсветкой по периметру, громким гудком, несколькими передачами, плавными линиями дизайна и красивой лакированной расцветкой. Тачка вышла просто потрясной. Уверен, большинство людей готовы были бы на за такую модель пару десятков лет назад. Хотя сейчас в качестве раритета она не сильно проигрывает в цене теперь хочу показать вам пикап он отличается от остальных и этим интересен как минимум из-за высокой посадки а как максимум из-за своих характеристик у него установлены 25 дюймовые шины для квадроциклов как отмечают создатели на первом тесте его заметно сдерживали передняя подвеска и шины вскоре это было исправлено пикапу приподняли переднюю часть изменив подвеску для большего хода и добавив эти внедорожные шины для квадроциклов по окрасу ничего необычного стандартное сочетание зеленого и белого цветов прикольная штучка Ничего себе! А следующий транспорт уже вовсе не похож на детский. Или я, может, что-то не понимаю? Я бы и сам на таком гонял, даже в своем-то возрасте. Это потрясающий спортбайк, который, несмотря на свои габариты, способен удивить довольно высокой скоростью. Его оснастили четырехтактным двигателем 50SS, удобным сидением как для взрослых, так и детей, а также множеством различных фишек. Светящимися голубым цветом фарами, всевозможными датчиками для отслеживания скорости и других показателей. Ну и, конечно, потрясающим гоночным окрасом. Вышла бомба! Уверен, такому байку позавидует любой владелец, даже взрослой модели. Запоминающийся принц с наклейками очень дополняет образ. Вдобавок, у байка даже есть уникальный шлем, подходящий по стилистике. Мы вообще точно в том мире живем! Это handmade XK120. Машина получилась у ребят очень прочной и надежной, с качественной отделкой как внутри, так и снаружи. Здесь уделили внимание буквально всем элементам – бамперу, решетке, оконным рамам и всему остальному. Тачка имеет раздельную тормозную систему с амортизацией по всему периметру. Двигатель – надежная копия Honda 110 CC Lian с трехступенчатым полуавтоматом. Уникальная регулируемая педальная система позволяет управлять автомобилем взрослым ростом до 190 см. Максимальная скорость автомобиля не несмотря на его габариты 70 километров в час а это уменьшенная кастомная версия популярной машины chevrolet camaro наверняка вам как и мне при первом взгляде на этого красавца в глаза сразу бросился помещенный снаружи двигатель да он придает какой-то особой атмосферы этому автомобилю придает какой-то мощи Раз уж мы заговорили о двигателе, его звук такой же сумасшедший, как и внешний вид. Тачка у ребят выдалась просто бомбовой, она идентична своей оригинальной большой модели во всех основных местах. Все кастомные моменты смотрятся очень гармонично, что двигатель, что колеса, расцветка у нее матово-желтая, что тоже непременно играет свою роль. Каждый элемент этого «Шевроле» дополняет друг друга и создает в результате такой потрясающий экспонат. Уверен, ребята, которые создали эту машину, сами нереально рады проделанному труду. Теперь я покажу вам машину, при виде которой лично я был по-настоящему удивлен. Внешне она стилизована под гоночный вариант, что придает ей какой-то колоритности среди других. Все дело в том, что мне не сразу удалось понять, управляется ли она кем-то изнутри, или же это тачка на пульте. В общем, на самом деле в ней находится реальный взрослый человек, только он не сидит как в привычных нам моделях, а практически во весь свой рост лежит в ней. Машина 9 футов в длину и в высоту приблизительно как от земли до коленки человека. Залезать в нее, кстати, приходится все так же через дверь. Не знаю, как автор придумал такую конструкцию и смог ее реализовать, но мне это очень зашло. Я бы действительно хотел хотя бы раз в такой прокатиться. Транспорт, который создали авторы этого ролика, получился по-настоящему каким-то простым, семейным и в то же время привлекательным. Это трактор, который также имеет и зеленый прицеп. Прицеп можно использовать по-всякому. Ребята из ролика вон вовсе поместили туда сестру юного водителя. Сам же трактор красный, имеет приятный звук двигателя, да и неплохую мощность. Со стороны вся эта картина выглядит ну очень мило и необычно. Вау-вау-вау! Wow, wow, wow. Представляю Lamborghini. Модель оснащена роскошным, полностью оборудованным под настоящий салоном, с мягкими комфортными сиденьями для двоих, которые сразу бросаются в глаза. Думаю, вы уже заметили, что чем дальше заходит список, тем больше машины из разряда игровых и детских превращаются в настоящее, заметно увеличиваясь в размерах. Лично у меня этот экземпляр уж совсем не вяжется с товаром для детей. Вы только посмотрите. блин, еще немного и словно полноразмерная модель. У авто очень красивые диски изящные формы, которые не дают оторвать от себя глаз и, конечно же, подсветка. здесь она имеется и задняя и передняя. Каждый молодой джедай хотел бы почувствовать власть над пустыней татуин с этим красивым кораблем. Модель вряд ли будет использоваться как вариант для прогулки на улице, но вот как коллекционный самое то. Фишка этой работы заключается в ее детализации. Все вот эти вот ракетки, внутри которых множество проводов, красивые гладкие линии корпуса, открывающийся багажник, проигрывание легендарных фраз, сопровождающихся подсветкой, и многое-многое другое, лично мне не дает оторвать от корабля глаз. Но одно загляденье получилось. А теперь представьте, что будет, если дополнить эту штуку какими нибудь декорациями в стиле «Звездных войн». Да, будь такая в моем владении, я бы такое понапридумывал. Каждый взрослый наслышан о такой машине, как Тесла. Но продвинутые люди добрались и до такой же самой детской модели. Она может похвастаться впечатляющими характеристиками и отличается продолжительным временем работы вместе с самой быстрой подзарядкой благодаря использованию литий-ионной батареи Flight Speed. Машина сделана в красном цвете, имеет очень красивые детали, такие как значок Теслы, решетку радиатора и тому подобное. Здесь все продумано и проработано до мельчайших частиц, да даже чего стоят варианты подзарядки машины. Просто обалденная тачка, нет слов. А это уменьшенная версия всем известного внедорожника Land Rover. В его конструкции передняя часть была взята от уже готового квадроцикла, а задняя полностью собрана по новой. Новые рычаги, подвеска, пластины и многое другое. Чего только стоит один такой рев мотора? Просто бальзам для ушей любого автолюбителя. Как позже выяснилось, на треке машинка довольно неплохо себя чувствует. На ней можно погонять ветерком и не бояться, что она развалится от малейшего жесткого маневра. Раскрас тоже очень прикольный, за основу был взят оранжевый цвет и использовался элемент металлического покрытия. А это очень крутая машинка, на которой ребенок сможет расслабиться и покататься по свободной дороге. Первое, что хочется отметить, это ровный звук мотора во время езды транспорта. Машина буквально парит над землей. Это очень здорово. Сзади у тачки есть специальный прицеп, которым всегда можно воспользоваться и перевести, что будет нужно, помогая своим близким или просто желая решить свою задачу. Кстати, возвращаясь к теме бесшумного двигателя. Думаю, вы уже догадались, что машина не самая мощная, и сильно нагружать ее или задний прицеп не стоит. Она может просто не сдвинуться места. Так ребенок-создатель этого транспорта попробовал провести эксперимент и положил в прицеп большую тыкву. Думаю, вы понимаете, что далеко он с ней не уехал, а вернее, вовсе не сумел сдвинуться я знаю что вас еще сможет удивить эта машина на пневмоподвеске она умеет прыгать наклоняться в разные стороны опускаться вперед и назад в общем с тачкой можно удивить любых зрителей даже тех кто совсем не разбирается в машинах по своему внешнему виду модель тоже прикольная она выполнена в сочетании голубых и синих оттенков и красиво переливается на солнце блестками рулю такой кстати тоже необычный он в прямом смысле сделан из цепи Следующий проект был реализован отцом с маленькой дочерью, причем малышка не просто наблюдала за работой отца, а по-настоящему ходила и помогала ему строить их общую машину. В результате у них получился очень крутой монстр-трак, который исправно работает и приносит им удовольствие. Цветовую гамму корпуса они выбрали довольно спокойную. Использовался белый цвет в купе с коричнево-желтым. Наверное, из-за такой цветовой гаммы они и назвали свою машину болотной крысой. Машина у них получилась не просто декоративной, либо еле ездящей. Она может выдать нормальные такие скорости и прокатить своих гостей с ветерком. Вот такой вот потрясающий семейный проект получился. Однозначно ставлю ему лайк. А это переделанный москвич с двигателем Honda GX35 мощностью 1,6 лошадиных сил. Машинка получилась очень маленькой, отчего в ней нормально поместится лишь ребенок до 8 лет. Сделана она очень минималистично и со вкусом. Создатель решил не запариваться с ее внешним видом, добавляя различную детализацию. Понять, что это москвич, можно увидев эти легендарные передние фары. Звук во время езды у нее достаточно прикольный, по крайней мере на ролике мне было приятно его слушать. Москвич хорошо управляется и доставляет море положительных эмоций сыну своего автора. Следующую уменьшенную модель язык не повернется назвать обычной детской игрушкой. Почему? Сейчас сами все увидите. Это мини-Порш, который полностью был кастомизирован. Создатель запихнул в него довольно мощный двигатель, хорошие широкие колеса и много разных фишек. Корпус сделан в красном цвете, на лобовом стекле есть надпись Porsche. Сзади же имеется большой крутой спойлер. Вместе с огромными для своих размеров колесами, Porsche выглядит очень солидно и гармонично. Звук и мощность двигателя заслуживают особого внимания. Такую игрушку точно нельзя назвать медленной. Выехав на ней на дорогу, можно очень быстро прокатиться и почувствовать себя гонщиком на картинге. Лично я очень рад за ребят, что у них получился такой сложный проект, и теперь они сполна могут насладиться плодом своего труда. Каждому ребенку хочется кататься на машинках, как и их родители. Однако в силу возраста им подобная опция пока недоступна. Несмотря на это, никто не запрещает их же родителям осуществить детскую мечту, создав подобие реального авто. Так отец из следующего видео придумал для своей дочурки подобный Volkswagen, отличающийся крутым внешним видом и простым управлением. Машина получилась очень яркой и способной. Помимо ровной езды на ней можно преодолевать большие по сравнению с ее габаритами кочки, а также дрифтить. Ну а что еще нужно ребенку для счастья? А что вы скажете на такой вот мини-трак Вольво? Думаю, вы со мной согласитесь, что издалека его можно не отличить от настоящей машины. Выдают, само собой, малые габариты, но все же. Внешний вид просто пушка. Выполнен он в черно-серебристой расцветке. Достаточно вместительный, ведь в нем спокойно могли ехать целых двое взрослых. Скорость у него совсем не детская. Достаточно здорово буксует и имеет клевый звук мотора. Создатели по-любому заслужили огромного уважения. Ведь построить такую копию настоящей машины – это нужно постараться. Сразу вынужден признаться. Модель, которую я вам сейчас покажу, мне понравилась больше остальных. Во-первых, это из-за того, что сам по себе Nissan gt мне сильно импонирует. Во-вторых, вы только взгляните на его тюнинг. Будь она побольше, я бы сам на ней с радостью катался. Чего стоят одни именованные колеса вместе с железными вставками? Двойной выхлоп, подсветка, красивый спойлер, изумительный интерьер. В общем, не знаю, что еще нужно. Думаю, каждый ребенок был бы на седьмом небе от счастья, дай ему прокатиться на такой тачке. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить. А также я не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативные комментарии под видео. И все, ты участвуешь. Ну в прошлом конкурсе победил Сергей Чеканов. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи и всем пока!